I don't know. А начало, прям начало очень внезапное, дорогие друзья. Ну что ж, Dog Squad против Навер-Невер, Never. Матч за потенциальный выход в стадию плей-офф ЕСИ Open League. Собственно, у нас карта Overpass. И ребята в данный момент устраивают по ножовщину за выбор страны, разумеется. соск 393 остается в соло, пытается бегать. И, естественно, здесь нужно как-то растанцевать своих соперников. Потому что оба, по факту, шотные. Одного удается зарезать. И удастся ли зарезать второго? Вот вопрос. Собственно, здесь кто кого первее пиханет, так сказать. Но Эксиос дотягивается до своего соперника немножко раньше. Право выбора стороны достается команде Докс Кват. И это, по-моему, стей. Да, это стей, дорогие мои друзья. Что ж, давайте быстро пробежимся по составам. Джонни, Велеле, Дур, Кац, Эксиос и Бенжо... Бенжови. Почти как Банджови bon и почти как Бенджамин. Вот что-то такое среднее. Это состав э, команды Dog Squad э, Великобритания. Ну и команда Now or Never Россия. Это Бофти, Шат, э, Глюкес, Соска и Ветер. Удачи командам, приятного просмотра зрителям. Понеслась пистолеточка карта Overpass, Как известно, одна из сложнейших э, карт э, в Counter-Strike Global Offensive. Э, и в первую очередь она... Еще и красиво тем, что здесь очень разношерстные раскидки по гранатам можно использовать Чем, я надеюсь, нас сегодня, ребята, и порадуют Кстати, как я понимаю, оказывается, здесь может и не быть увертаймов, да? И вроде бы как ничья здесь доступна, насколько я понял Потому что я посмотрел, что в графе каждой команды три цифры используются То есть победа, ничья, и, вернее, победа, поражение Я понимаю, Ничья! Что вообще сейчас происходит? Джонни Велле и Бенджови забирают всю пятерку своих визави. Вот это великобританцы сейчас дали угля. Мощный. Очень мощный пистолетный раунд. И учитывая еще и что, в общем-то, два человека здесь справлялись по факту. У атаки. А точнее, у команды Now Or Never. Теперь могут быть проблемы, да и я так понимаю, что в любом случае так стрелять, это надо уметь так стрелять. Навряд ли там были а, хедшоты на шар даны. Так что нужно теперь... Понятно, что соперник не самый простой, и нужно как бы немножко поднапрягаться. Ну, придется, то есть это не будет такая изи-каточка. К слову сказать, в рамках э, попытки выходов в плей-офф э, стадию, так сказать, от команды Now or Never было сыграно уже три игры. Это четвертая, два поражения и одна победа. Э, команда Now or Never... Проиграла пятерки из Казахстана, проиграла пятерки из Германии, выиграла пятерку из России. И вот сегодняшний матч против пятерки из Великобритании. Чатик читану чуть-чуть позже. Давайте досмотрим раунд. Он, в общем-то, экономический, без каких-либо форсов. Но очень мне интересно на, ре... на реализацию посмотреть глачков, Потому что здесь пять «Глоков» и абсолютно больше «Ничего». Ну, зашли в туалет и еще здесь просто кровавое месиво устроили. Так еще и шат э, в затылок Бофте навешал, что тоже не очень как бы хорошо. Э, ну, не смертельно, с одной стороны, да, так сказать. Это все равно был экономический. 2-0. И девайсный. Разумеется, теперь девайсный. Так. Э, по -по -по -по Я, короче, видел, как у меня в городе чел подъехал к другому человеку, который просто стоял и типа беспален на какой-то пакете какой коричневой травой. Либо Мариха, либо Спайсик. Он передал ему. Ну, и что такого, это нормальное дело. У нас, допустим, в паблике во Вконтакте нашего города частенько таких ребят снимают на камеру и публикуют. Ну, что ж поделать. Наркозависимость одна из самых тяжелейших зависимостей. И, увы, ах, она есть. Не одобряю применение и прием наркотиков. И вам не советую. И скажите об этом всем своим родным и близким. Наркота это плохо. Очень плохо. Ну собственно, холд. Разумеется, холд, потому что против соперника, который отбрил тебя очень легко в пистолетном раунде, ну, навряд ли ты будешь пытаться разыгрывать э, первый девайсный раунд, так сказать, на ноге. И навряд ли это будет какая-то стратегия, которую изобретали на коленке. Скорее всего, раунд подготовленный, потому что его в любом случае сейчас нужно забирать. Это не сильно повредит экономику обороны, однако все-таки большой ущерб будет нанесен. Ну и плюс побед в раунде при любых раскладах вещей. Это всегда есть хорошо. Но, конечно, все равно здесь придется потеть. Придется потеть, хотя, мне кажется, в любом матче атакующая команда всегда должна что-то придумывать. И как следствие, всегда потеть должны чуть-чуть больше, чем оборона. Хотя, опять же, все это зависит от того, какие команды играют. И, кстати, от карты тоже очень многое зависит. Вот сейчас Джонни Велеле тот самый, замечает своих соперников на банане. И теперь уже, естественно, выход на точку А. Для обороны, это они ниже док скват в общем, уже не секрет. Все прекрасно понимают, что выход будет именно на эту точку. Под флешку попытка залезть. Залезть в наглую. И размены, после которых атака рассыпается, дорогие друзья. Бенджови еще и в спину даже заходил. То есть, в общем... Я не скажу, что слишком затянутый раунд, но, скорее всего... Можно было сыграть его чуточку быстрее и это, скорее всего, опять-таки Нивелировало бы а, поджим со спины Потому что было бы больше времени Чекать спину Ну, короче говоря Мимо кассы у команды Now or Never, Наверное, это может быть печально Может быть и не, не самый прям вот такой Прям уж, конечно а моментец. Моментец, моментец неприятный, короче, для наорда. Но мы все помним, как они сильны на Тэкнайнах и Мак десятых. А именно такой раунд они сейчас будут разыгрывать. Бофти один минус два минуса от обороны в ответ, три минуса от обороны в ответ, ну и минус один от глюки. За ситуация равная практически. А вот теперь полностью равная 2 в 2. но правда без девайсов игроки атаки и Хаешка практически. Похоронила раунд для команды Now or Never, Но как минимум с минусом. Ой, потерялся Соска. Не ожидал. Не ожидал, что и второй соперник сыграет с этой же позиции. Как вы могли заметить, игрок атаки сразу перевелся на девятку. И беда. Беда заключается в том, что... Нужно. Нужно было, естественно, разрываться игроку атаки. Нет четкой информации. АВП стреляла с девятки. Ну, высока вероятность, что снайпер там и оставался бы, потому что позиция удобная, учитывая, что бомба выпала где-то в сайде, за ней пришлось бы идти, из девятки вроде бы удобно прикрывать, поэтому тут скорее игрок из э, э, Великобритании сыграл просто не совсем очевидно, не дефолтно, и именно это помешало э, команде Now or Never побороться за победу в этом раунде, но это опять же мое мнение. Теска, привет, родной чат. Всем привет, хорошего вечера. Теска, приветульчики, тебе. Так дела, рассказывай. Типа, это вещество, которое рушит всю жизнь, это реально страшно. Да, да, есть такое. С этим делом лучше не вязаться. Тем не менее, самый зависимый наркотик — это сахар. Факт. Ну, сахар, он не то чтобы наркотик. Но без глюкозы тоже, по сути, существование нашего организма не сильно-то уж возможно. Поэтому это, так сказать, компромисс. Здесь хочешь не хочешь, а все равно нужно. Ну, 50 секунд до конца раунда ответа за погибшего соску пока что не нашлось. У команды «Дук-склад». Э -э, ну, простите, у команды Now or Never. Глюкис вырубает дура. Ну и вот, наконец-то, теперь уже, да, какой-то ответ все-таки нашелся. Попытка от шада а, пропикаться с лонга. И отличный минус по вражескому с... снайперу в сайде. И второй минус. Закрывает точку А, по сути, в одного. Но при этом бомба-то у нас как бы под точкой Б сейчас прогуливается. И вроде получается у нас здесь такие хитрые качельки были в исполнении Навор Создали имитацию выхода на точку... А, а сами поставили бомбу на точке Б И, естественно, теперь достаточно хорошая позиционная игра Обещает быть у команды Now or Never Ну, здесь, по идее, должно быть 4-1 Я, конечно, с трудом представляю, как такое можно проиграть Но видел всякое Видел всякое, но в этот раз, слава богу, я не увидел поражения Потому что, ну, такое смотреть, это немножко, наверное, стыдно Счет 4-1 Вот и вам, пожалуйста, да, какая хитрая и чудная вещь экономика в Counter-Strike. Вроде четыре раунда выигрывали, выигрывали, выигрывали, старались, потели игроки обороны, а один проиграли и нет денег. все. И просто нету денег. При этом у каждого-то, по сути, всего по две смерти. То есть не сказать, что прям все часто погибали, но как минимум на один лишний девайс все разорились по разочку. Поджим воды... И, соответственно, сейчас, скорее всего, с коннектора у нас какой-то прессинг пойдет, возможно, под туалеты, возможно, побегут на площадку, хотя я, конечно, не думаю, что команда DogSquad отважится на такой... Жесткий мув, но здесь уже начинаются проблемы у Бофти, собственно, потому что пушить идут его, ну, как минимум, два человека. Но он справляется с закрытием первого оппонента. Забирает Бенжови. Кац. Хороший выстрел в голову. Минус Бофти. И здесь МП-9 в руках сам Приносит еще один минус. Итого, уже как минимум два выбитых девайса, чему, я думаю, великобританцы несказанно рады. Но, правда, эти два девайса еще нужно забрать. Один из них только пока что. Ой. Ну, а вот этот минус, кстати, уже может и раунд похоронить, дорогие друзья. Здесь еще и эксес на Галиле. Бог ты мой. Экономический раунд от обороны. док сквад выигрывают его с минимальными потерями. Это жутко на самом деле, это жутко И это очень плохая тенденция для команды Now or Never, Что они такие раунды могут проигрывать Но с огромной долей вероятности это может отразиться несколько позже Ближе к концу матча, так сказать Вот этого раунда, например, может не хватить для победы Или для ничейного результата, там, грубо говоря да. То есть, ну, Отдали сейчас раунд, который в теории, конечно, не должен был отдаваться Но там пропустили аркаду в спину Сумели все-таки пропушить э, позицию в Бофте. Ну и сейчас на такнайнах пытаются работать. И опять же на такнайнах куда более уверенно себя чувствует Наур-Невер, как я это говорил еще на предыдущем матче а с, а с командой Бетс из Германии. Там то же самое Now невер Never вытворяли То есть они просто на такнайнах заходили и решали свои дела на точках так, как они хотели. Но ну, а когда у них появляются девайсы, они чересчур осторожно начинают играть. И в результате теряют раунд за раундом. Какая неловкая перезарядка-то сейчас была у игрока атаки. Но даже здесь, черт возьми, опять обходящий Бенджови закрывает раунд. Ну, уже какой? Третий, наверное, или четвертый раз команда Now or Never получает поджим в спину. На мой взгляд, уже просто пора. Просто пора чекать спину. Достаточно часто и максимально четко. Чтобы, не дай бог, вообще никто там, никакая даже мышь не пробежала. Ну... Но... Это уже просто становится немножко несерьезно, когда к вам трижды заходит в спину, а вы по-прежнему позволяете заходить к вам в спину. Причем еще тут, конечно, в защиту скажу, потому что команда DogSquad очень хорошо в тайминге вот этого выхода в спину попадают, Прям просто изумительно выходит, когда у тебя уже нет варианта отвернуться и пытаться сдерживать аркаду сзади. Потому что ты уже в процессе выхода, и тебе нужно сначала точку зачистить. И получается, вы зажаты между двумя, Огней. Ну, вполне себе, как мне кажется, свойственная ситуация для команды, которая долго достаточно атакует, то есть у кого медленный стиль атаки, они очень часто попадают в такие ситуации И это еще я переношу сюда опыт комментирования из Counter-Strike 1.6, там тоже очень часто такое происходит да господи боже мой, я вот буквально недавно комментировал турнир по Warface, там то же самое Все, когда кто-то затягивает, получают аркаду в спину Но сейчас очень долго, кстати, игрок с никнеймом Бофти позицию в спине все-таки удерживал Но хочу заметить, что вот этот вот человек, Бенжови, да, тот самый, который постоянно выходит кого-то где-то поджимать он по-прежнему находится в позиции, с которой можно поджать спину при удобном выходе. А Джонни на бусте просто наказал, наказал Шада. И это, кстати, очень хороший минус, потому что Шад очень хороший стрелок. И, в общем-то, потеря его, наверное, несоизмерима для команды Now or Never. Разменного минуса пока сделать еще не удается. Минус от Эксиоса. глюки с соской по минусу, но кац... Даблкилл третьего забрать не удается, но по-прежнему ситуация не радует игрока атаки. <coughs> ну и вот здесь, да, конечно, установка бомбы. Это уже, так сказать, просто от безысходности, скорее всего, была попытка поставить бомбу. Ну, там таймер, все дела, как бы, и надо как-то попытаться напугать своих соперников. Плюс еще и не знает о том, где находится оставшаяся двойка. Но, как вот, не повезло. Один из этой двойки находился слишком близко. Бомбу поставить не успел. В результате проиграл даже без перестрелки. 7-1. Серьезно подготовлена команда док Squad. Ну, как минимум, оборона у них достаточно тяжелая. Очень сложно э, подбирать ключи к такой обороне. Потому что позиции достаточно закрытые, глухие при этом. И еще и успевают когда-то отправлять с этих закрытых позиций людей на поджимы. Ну, это как бы говорит о достаточно неплохом уровне. И что самое важное... О неплохом э, чувствовании, наверное, да, или как... Э... Короче, хорошо чувствует игру, ребята, в общем, вот так, да, Бендживи В этот раз не пошел э, на поджим, ну, потому что, собственно, вода занята была, да, и у нас там произошла не самая приятная перестрелка для игроков атаки. Дур забирает соску и... опачки, здравствуйте! Снова здравствуйте, танцы за колонны у нас сейчас произошли. Бофти успел сделать на Мак-10 своем два минуса, далее получил разменную пилюльку и шат последний, позиция в смоках. Ну и сейчас как бы, наверное, через смоки прямо и получат, да? Нет, все-таки Кац его застреливает, как, как бы неважно. Неважно, кто кого уже здесь перестреляет, важно, что раунд в результате все-таки остается за командой Дог Скват, как и победа в первой половине. Это уже константа, так сказать, которую уже не изменить, но можно еще побороться за взятие хотя бы каких-то раундов. Потому что если мы возьмем в теории ситуацию, где Now or never переходит во вторую половину с одним взятым раундом, я полагаю, что это уже точно не отыгрывается. Более того, даже если они перейдут туда с тремя, с четырьмя раундами, я тоже не сильно поверю в отыгрыш. Однако, опять же, на своем личном опыте, играя карту Overpass еще в те времена, когда я играл в Counter-Strike, Камбэкается и не с такого счета Поэтому, ну, не нужно Абсолютно на 100% верить В чье-то поражение Или в чью-то победу Но, конечно, с такими хедшотами Очень сложно будет что-то противопоставить Вот честное слово Едва ли не в прыжке Бенжеви сейчас Завез в голову оппонента Выстрел И у нас с разменом, в общем-то, 4 в 3 4 Я сказал, да, 4 3 Три в 3, конечно, потому что отдался еще один игрок. Но при таком равенстве, уже как мне кажется, перевес начинает постепенно уходить в сторону атакующей команды. Но правда, конечно, эту атакующую команду еще надо как-то... Попытаться подтолкнуть к выходу, да, да еще и так, чтобы они это сделали аккуратно и побыстрее Опять же, непрочеканная спина приводит к гибели глюкоза, да, но сейчас начинается выход на А Вполне себе логично и закономерно, куда бы здесь еще выходить, да, но здесь снайперская винтовка И Джонни, конечно, ну, я молчу Я просто молчу, потому что Джонни это вообще, наверное, звезда команды Скват. Насколько я так понимаю, да, в пистолетке отработал на 200% Сейчас со снайперской винтовкой отработал на 200% В раундах ранее тоже отрабатывал на ура Ну и, собственно, его статистика тоже о многом говорит да, Как минимум, это первое место в команде 13-1-4 Пока что не хватает немножко россиянам э -э прыти, что ли, я не знаю Или какой-то прям жесткости, может быть Немножко не хватает Класс, что ли Ой, шад ша нет, не шат. Глюкис убивает шада Ну, нормальное явление Это уже не первый тимкил Кстати, предыдущий тимкил а, Был Был сделан как раз-таки шадом Теперь и шад сам попал под тимкил Ну, короче И тут тоже мимо кассы Я не сильно понял, кстати Логики забегания вот в эти дымы От команды Now or Never Ну, то есть лежал дым Зачем они в него побежали вдвоем для меня останется, скорее всего, загадкой Хотя, конечно, я после матча поинтересуюсь Поинтересуюсь просто Мне вот... И именно этот момент мне очень интересен Какова была мотивация убежать вдвоем в дымы, чтобы не выбежать просто из них? Ну, типа... Э, рядом 100% игроки обороны Потому что перетяжки на оверпасе, ну, считанные какие-то там микросекунды занимают И на 100%... Можно понимать, да, что вот если не сейчас, то через секунду-две появится оппонент где-то на экране. И забежать в дым, понимая, что тут же появится соперник. И ты уже из дыма выходишь под соперника, который в позиции, и знает, что ты сидишь в дыму. Но это как-то выглядело немножко суицидненько. Но опять же, конечно, может, тельтанули немножко на or Never. Да и плюс там, в общем, был форс. Фарсет такое, наверное, тоже приемлемо делать Ну, можно как-то пытаться развлекаться И Если бы такое я увидел в девайсном раунде То, ну, я бы, конечно, однозначно задавал бы вопросы Дескать, почему в девайсном раунде делается вот такое Что-то очень нестандартное Ну, ошибается соска, причем именно ошибается Оставив 48% здоровья своему сопернику Сейчас Эксес не ваншотит своего визави Которым является шат Ну и какая-то у нас все-таки Здесь заварушка до точки А намечается Однако, если действительно Будет итоговая точка, на которую пойдут Игроки атаки, мне кажется, что Забрать эту точку не получится Даже при учете того, что снайперская винтовка Еще на банане есть в руках Глюкиза И Глюкиз вроде бы может быть и Хороший снайпер, но чего-то Чуть-чуть может не хватить И, как мне кажется, например, времени может не хватить Но Шат открывается на точку Забирает Эксиоса, в дымах пытается Нашить еще кого-нибудь Но Джонни успевает перед смертью забрать Хотя бы как минимум с разменом погибнуть, так сказать Шат забирает Бенджави и, по-моему, наконец-то второй раунд, да? Кажется, дорогие друзья, это второй раунд Дур и остаются против тройки соперников Один из которых играет со снайперской винтовкой Вроде бы лишен такой уж прям высокой мобильности Но это вообще без разницы При этом еще и, кстати, тот самый немобильный, как можно было бы сказать, соперник Он же Глюки со снайперской винтовкой а минус свой, кстати, под конец сделал То есть это счет 10-2 И это... Ну, блин, опять же, вот Не могу не сказать про экономику в очередной раз Посмотрите 10-2 оборона выигрывает, казалось бы, должны в деньгах просто купаться Но нет У них бай на полные деньги То есть 0-100, 0-100 и 0 То есть у них на команду 200 долларов осталось То есть, опять же, если сейчас 10-3 Это экономически можно уже уйти на... Ой, какой хороший прострел! У Бенджави 25 хп осталось. Вот это подставился челик. Нельзя, конечно, нельзя так долго стоять на прострелах. Это же своего рода как нюк в 1.6, который шьется просто элементарно. Но ну, я думаю, все прекрасно знают и понимают, что, например, ну, на условной там позиции на 9 долго лучше не стоять, потому что теры обязательно ее а, попытаются прострелить. Отличные тайминги, ловит шат. Я даже не знаю, почему он выжил сейчас, но, опять же, везение. Повезло и ему, и его сопернику. Пару раундов глянул только что, англичане весьма тайминг хорошо чувствуют на уверпасе. Бесподобно они его чувствуют, вот в чем дело. Это просто люди, которые вот на 100% чувствуют, когда надо поджать, когда надо оттянуться. Поэтому это очень тяжелый соперник. Вот как, вот как лично, если бы я играл против такой команды... Я бы, наверное, крокодильми слезами рыдал бы просто, когда меня постоянно ПКД по поджимают в спину в самый неудобный, блин, момент. Ну, Глюкис. Чудеса реакции покажет. Не покажет. Соперники убежали. Однако 5 в 3. И 24 секунды до конца раунда, которые, ну, неименуемо сейчас будут подталкивать игроков атаки к быстрому выходу, либо же к уходу на сейв. Ну, сейв здесь, как мне кажется, смотрится совсем глупо. Хотя не лишено смысла, учитывая, что там по деньгам тоже не фонтан. Да и 10 секунд до конца раунда уже точно не позволит выйти. Так что это однозначно а, попытка сохранить свои девайсы. И вот вопрос, удастся ли, да? Соска выживет ли? Выживает. При этом еще и Глюкис успел со снайперской винтовки по Бенджеве отстреляться. Но 11-2. Плохой счет, как мне кажется, для команды Now or Never. Ну... Камбэки, повторюсь, бывают и с 15-0. Поэтому ни в коем случае не пытаюсь кого-то раньше времени похоронить. Просто э, держу в курсе, так сказать, да, что с такого счета очень тяжело вернуться обратно в игру. Overpass, конечно, крутая карта в CSGO. Оверпас это карта для супер-тимплей, конечно, игра по таймингу. И еще это для очень-очень вот задротов, так сказать, простите, если кого-то обидел, по раскидкам. Это вот 500 процентная карта, на которой пораскидывать гранаты с такими скайбоксами. Э, ну, просто грех не раскидывать здесь. Здесь едва ли со своего респауна, э, ну, как бы можно при желании задымить чуть ли не чужой респаун. Да? Так что, ну, вот смотрите, да, полетел дымочек с э, контровского респа. Прилетает и очень красиво перекрывает выход на точку Б. Все. Опять висяк этот... Господи, боже мой, серьезно. Я не знаю, что, короче, случилось с CSGO, но уже который раз. Теперь мы будем здесь прикованы, пока дым не развеется, дорогие друзья. Извините. Ну, вот так оно бывает. Как... Когда альт äh, зажимаешь, чтобы посмотреть на траекторию полета гранаты... А Почему-то к этой гранате прям привязывается камера И никуда отвязываться не может Игра не реагирует ни на одно нажатие Дур выходит на поджим и устраивает братскую могилу Однако его из этой братской могилы все-таки никто не выпускает Кац присоединяется сюда же с разменом Ситуация один в один Джонни Велеле будет пытаться выбивать Почему я сказал это с таким акцентом? Джонни Велеле Ведь он же великобританец Странно, странно. Ну, не самая очевидная, так скажем, позиция сейчас у Джонни. То, что он окажется в спине своего соперника, это, ну, как бы, может быть, и не очевидно, действительно. Не знает, просто не знает, что чекать. Не попадает в тайминги Джонни, и это счастливый билетик, так сказать, который вытягивает Глюкис. 11-3 Последний раунд первой половины Очень напряженный сейчас раунд создался Ситуация была совсем-совсем неоднозначная Каждая команда, как мне кажется Имела шанс на победу Но Глюкис оказался чуть более Проворным как раз таки И за счет своей закрытой позиции И за счет непонимания От Джонни Куда вообще стоило бы смотреть Собственно говоря, итог раунда был Предрешен но на последний раунд первой половины не остается денег на нормальный закуп у великобританцев. И как вы можете заметить, там МК, МП-9 и Диглы. А, МП-9, кстати, похоронили только что, а Дигл свой минус успевает сделать. Ветер погибает. Погибает также и КАЦ. А вот это здравствуйте. Минус по глюкизу ужасный. как Чё, Чё они вообще творят-то? Это как просто так надо пойти и напихать-то? Два ваншота подряд. Ну, не от одного человека. Но, тем не менее, это вообще-то в какой-то хотя бы вселенной укладывается или нет? 12-3. Ну, экономически взяли. Как Я не знаю, что здесь еще сказать. Это просто... Ну, не экономически, окей, форс. Но это не сильно на самом деле меняет ситуацию-то. Ну, допустим, что у команды из России, они же Now or Never, будет сейчас прям очень мощная оборона, и мы можем с вами увидеть 12-3 ответные. Мне бы хотелось, наверное, увидеть, ну, может быть, даже и Now or Never проиграет, но я бы, во всяком случае, точно хотел бы посмотреть на хоть какой-то камбэк от них, потому что, когда матч э был с немцами, у немцев... Э ну, так сказать... Немцы не дали шанса на камбэк. Не дали даже маленькой надежды на него. И поэтому, в общем, все закончилось так, как закончилось. А там, по-моему, 16-7, что ли, было. Или что-то такое. Или 16-10. Простите... Память немножко подводит, этот матч был уже неделю назад, но неделя была насыщена и поэтому вылетело все из головы. Ну что ж, смотрим вторую половину, дорогие мои друзья. 12-3 в пользу команды Dog Squad Великобритания, Now or Never Российская Федерация. А, о, -о, -о, о Бофти! Бофти просто уволил! Вот это треплушечка, дамы и господа! Ну это прямо ответка Джонни за первую пистолетку. Ну прям вот не дать не взять, как говорится... Ветер пытается поставить дальний хэдшот. не удается, а в спину уже забегает Шат, который в паре с Глюкизом приносит победу в пистолетке. 12-4. Вот этот, кстати, раунд очень сильно может на самом деле дать подъем морали команде на Warnever. Ну, как минимум, за счет того, что сейчас, скорее всего, форс исключен. Это будет какой-то там экономический. Там, ну, может, пару диглов еще докупит себе док-сквадовцы. И в таком случае это будет там какие-то 12-5, ну вот дальше девайсный, который прям обязательно надо выигрывать. Блин, просто проблема это слабая экономика. Вот это проблема, которая ну очень серьезно всегда будет мешать команде Now or Never комфортно догонять соперника. Вот отсутствие девайсов, отсутствие, что ты постоянно должен считать свои деньги. Не купить лишнюю гранату, грубо говоря, иначе не хватит на девайс. Ну, непростой путь в любом случае ждет команду Now or Never. Так или иначе, легкого матча здесь не будет. МП 9 от Глюкиза. Минус Джонни. Минус 2 от Шада, который играет на саппорте со своим тиммейтом. И три минуса от Шада. Ну, в соло у нас остался Дур. У Дура шансов ну, около нуля. В спину пытался ваншотнуть Бофти. Бофти не отдается. 12-5. Ну пока, как я и говорил, да, вот сейчас бай И вот этот бай очень важно взять Команде Now or never. Есть небольшие тонкости Тонкости, которые Допустим, может быть не для каждого на поверхности 4 МП 9 Против калашей тоже в количестве четырех. МП-9 будут работать на ближней и средней дистанции. Калаши на более дальних. Команде Now or never, наверное, следовало бы тогда играть максимально закрыто. И никуда не лезть вообще. Полностью давать здесь действ свободу действия игрокам атаки. И в упоре их встречать. Ну, Бофти на Фомасыче отрабатывает минус по Бенджове. Есть один автомат Калашникова. Который было бы неплохо на самом деле а, свапнуть... Ну, выбросить МП-9. И забрать калаш. Но если, конечно, такая возможность хоть когда-то предоставится. Потому что я немножко пропустил. А, так, все. Ага. Ага, ага. Вижу, где погиб игрок атаки. Ну, у нас прокидывается точка А. Здесь у нас два игрока. Бомба при этом, кстати, не на руках у атакующей команды. Это говорит о том, что бомбу могут еще чуть-чуть позже выкатить на точку Б. Например, и дур. Опять вот эти тайминговые выходы в спину. Минус ветер. Но Бофти продолжает на Фомасе отрабатывать. Делает уже третий минус, дорогие мои друзья. Ситуация 3 в 2. Но Бофти все-таки тоже. А, не бессмертный, как известно. 33 секунды до конца раунда. Накидывается флешечка. Шадик бежит на всех парах под точку Б. Туда же направляется и Глюкис. Ну и само собой, там находится команда Дог Сквад, потому что здесь сложно вообще себе представить розыгрыш какой-либо другой точки, кроме Б. Честно сказать, мне даже и тяжеловато достаточно представить, как игрокам обороны это выигрывать. Дур. Я не знаю уже какой, сбился со счета четвертый, что ли, минус уже делает. Глюкизу удается пробежать, но здесь его встречает еще один соперник, и это 13-5. Вот вам и откамбэчили, как говорится. Ну... Это еще, конечно, не похоронка, это еще, конечно, далеко не конец, но с экономикой уже напряженка. Ну, во, во всяком случае, точно нельзя отдать 14-й. Вот это прям как бы точно нельзя отдавать 14-й, потому что там за этим последует еще и, скорее всего, поражение в 15-м. Как бы так, бонусом, так сказать. Ну, а поражение в 15-м уже точно будет равняться поражению в матче. Рано или поздно навряд ли там удастся сделать винстрик в 10 раундов. Ну, так или иначе, посмотрим. Сейчас игроки обороны, кстати, они же команда No Or Never, решили сыграть, ну, в агрессию. Не излишнюю ли, дорогие мои друзья? Джонни Велеле забирает Шада. Глюки с разменой минус по Эксиосу. По-прежнему у нас, кстати, момент на площадке не закончился. Минус от глюки за второй, на этот раз под Джони. Ну, а под точкой Б у нас как, как бы вот так вот, хотел я сказать, грубо, но... Грубо я, как вы знаете, в эфирах не говорю. А, поэтому получили свое наказание, так сказать, док-сквад за резкую попытку выхода на точку Б. В соло остался только лишь Бенжеви, у которого, в общем-то, нету а, достаточного количества хелспоинтов. Хотя сказать, еще и нормального девайса нет, но калаш уже есть. Нету достаточного количества хелспоинтов для комфортной игры, потому что их всего 7. Так еще и бомбы у него, кстати, тоже нет. М-ка нужна была бы хоть одна, чтобы Буз делать. Во время чека можно было бы тормозить пуш от теров. Нет, пока в целом неплохо справляются Now or Never, как вы можете заметить. В общем-то... Ввиду, в, в так сказать, не самого удачного предыдущего раунда, можно подумать, что типа там все будет ГГ. Но кстати, сейчас Бенжеви очень сильно рискует на самом деле... Я понимаю, что время ему попросту не позволяет играть осторожно. У него просто нет а, такой, так сказать, опции. Залетает молтов, ну и бомба устанавливается. Плюсом идет, что непонятно, где она встала. Да, ну бомба, я имею в виду. Ой, попадание соски в голову. Ну не, если такое выиграет, то это прям можно сразу сворачивать и выходить как... Можно сворачиваться и выходить, дорогие друзья. <с> да нет, на самом деле, конечно, нет. Но огромный респект Бенджеве, который, я напомню, я сказал, что у него нет достаточного количества ХП для комфортного отыгрыша этого клатча. Он оставался один в 3, с 40 с чем-то там процентов здоровья. После первого же контакта осталось 7. и он на семи ХП успел с ножом в руках на морозе. Добежать до точки А, поставить бомбу и еще и перестрелять двух оставшихся игроков. Как бы... У меня просто один вопрос. Как? как? Как такое могло произойти, в принципе? Ну а теперь у команды Now or Never просто не остается девайс. Придется играть раунд на пистолетах. И даже хэдшот от Бофти не сильно что-то дает вообще в этом матче, конкретно в этом матче. Бофти, Шат и Глюкис прям... Хорошо играют, ну, то есть их хотя бы слышно Чего нельзя сказать, кстати, хочу сказать И если мы обратим внимание на статистику, да, да. А, В общем-то, статистика тоже подтверждает, что я не вру Дура и по минусу Да, соска и ветер Что-то у ребят сегодня вот не склеилась игра, как вы видите, да Статистика 417 У каждого, у одного 3 асиста, у другого 6 Ну, как бы, здесь уж не важно Хоть 10 ассистов. С другой стороны, вроде бы да, был бы полезный, но низкое количество ассистов не всегда говорит о том, что игрок не полезен для своей команды. Так или иначе, это матч матчпоинт, и тащить нужно 10 кряду. Ну и типа сейчас по гранатам не то, чтобы уж прям совсем плохо, по девайсам, ну, тоже вроде бы хоть как-то еще терпимо попадает под прострел отцовские. Вот так. О, еще одна флешечка под эту... Господи, вот это вот, я понимаю, вот это розыгрыш. Это то, как должна играть, наверное, эталонная оборона во время аркада, да? Вот как бы называется, обиделись. Обиделись игроки команды Now or Never на своих соперников из Дог Сквад за предыдущий раунд. Ну, Джонни тоже, Джонни тоже, я посмотрю, как, как бы обиделся. Вот это да. Это какое-то прям реально кровололище. Дур минус бофти, два в два, два в одного. Но дур при этом, кстати... Ой, бомбу пальнул. Ветер-то какой, а ты смотри хитрый. Ну, как минимум информация, да, по сути, может сейчас... Соска, хотел сказать, может стягиваться к тиммейту к своему, но, видимо, нет. Ну что, Дур один на один с Ветром. Позиция у Дура, конечно, не самая хорошая. Ну, учитывая, что он, в общем-то, в принципе, без позиции. Хаешка залетает абсолютно в никуда. Но Ветер уже прекрасно знает, откуда ждать нападок соперника. И, к сожалению, это не помогает Ветру выиграть перестрелку. Итоговый счет встречи, дорогие мои друзья. 16... Сколько? 16-5. Или 16-6, подожди. 16 5 все что-то мне почему-то показалось что а может быть они все-таки взяли Ну, хотя бы еще один но нет вы и ах к сожалению не взяли